Всем здарова, ребят, всем привет, наконец-то, продолжение у нас по интернет-кафе-симулятору, я думаю, у нас видосов осталось не особо много Так, сейчас закупимся, едой всего жене можно кушать Блин, что-то у меня сын не пойму. плохо, хорошо? Ладно, неважно. Так, боевой дух есть, отправлю... А, на задание нельзя отправить, да? Понятно Ладно, деньги заберем и поехали Что у нас по деньгам вообще? 152 монеты и больше нихрена нет, серьезно? А, нет, это плюс 152 монеты. Сколько у нас сегодня денег? 2600. Все отлично. Сейчас мы добежим быстренько до кафешки. Я вспомню, чем мы вообще с вами занимались. И, соответственно, исходя из этого, поймем, что мы будем делать дальше с вами. Так, поехали. Первый этаж. Давай, давай, давай, давай. Давай, настолько не было. У нас там бизнесу, наверное, уже конец. Пришел. Мы заместителя то не оставили. Надо нам срочно, срочно, срочно с вами, короче, посмотреть, как у нас там дела. Что у нас там плохого, что хорошего. Поехали. Музончик пошел, все отлично Так, прекрасно Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим Ой, тихо Так, понятно, все на месте Ой, какая у нас красота, ребята У нас просто все красиво, отлично, замечательно Так, включаем компьютер наш И запускаемся, соответственно, на полную катушку Посмотрим заодно, что у нас там по оплате Нужно ли что-то оплатить Какие-либо квитанции И начнем уже потихоньку, помаленьку развиваться В принципе, во-первых, открываем кафе во-вторых, сразу же открываем компы и э, настраиваем денежки по максимуму. Кстати, все сказали, что дорогой можно. Да, я же забыл. Давайте мы с вами так и сделаем. Сразу же поставим максимально. Так, и автоматическое одобрение запросов. Эти утверждаем вручную, остальные будут автоматически у нас с вами работать. Так, отлично. Смотрим, что э, у нас тут с вами, в принципе, сейчас есть. Так, игровые автоматы заработали, все, деньги покапали Игровые автомат. нам с вами надо заменить Отвратительные игровые автоматы Так, что у нас вообще по улучшению кафешки есть с вами? Так, Майкафе, Майкафе, Майкафе. У нас есть лестница, так, это расширение По предметам у нас с вами осталось ли что-либо, нет Все, мы с вами уже сделали Раскрасочку мы с вами, в принципе, покрасили а, Так... Ой, я отключился, я отключился А, ну да, потому что при загрузке почему-то все равно Показатели как-то хреново у нас отображаются Ну, ничего страшного Мы это тоже, пере... блять, мы опять дома Так, жена опять все еще здесь, давайте ей тогда докупим еды э. Охренеть, вот пока мы спали, она тут уже Так, у тебя настроение есть? Да, все Отправить на задание, все, пошла у нас жена работать Отлично, мы тогда закрываем дверь Не забываем, чтобы, соответственно, никакие воришки Кстати говоря, подожди до того, как мы уйдем Нам же можно вроде как проапгрейдить как-то наш дом, если я не ошибаюсь Как нам это можно сделать? А, это через жену надо делать, она уже убежала Так что, значит, пока не судьба, окей Мы ее уже на работу отправили, пускай нам тоже деньги зарабатывает Помогает нам, так сказать, улучшить наше с ней жилище Жена не моя, вернее, а жена нашего героя Так, едем, едем, едем не успели начать работать Нас уже отключило к чертовой матери Так, ну в принципе это не проблема Так, что у нас по навыкам, кстати говоря У нас в принципе много очков, чего мы там не докачали так. А... Способности, во-первых Докачиваем до конца силу Здесь у нас с вами Ага, выносливость не истощается быстро Отлично, давайте мы возьмем Как раз при беге, потому что мы с вами бегаем Очень-очень много Нам это пригодится Так, Террористы застрелили, все отлично Так все, ребята у нас работают, все хорошо. Я так понимаю, по компьютеру мы сделали полный апгрейд, по-моему, ни хрена, да? Да. А, нет, подожди, стоп, у нас крутые мониторы. Да, мы сделали только частичный апгрейд, я вижу. Все окей. Соответственно, надо будет проапгрейдить рабочие места с вами в ближайшее время. Так. Клавиатура, мышь. В принципе, мы все купили, да, из того, что хотели бы купить. Все, да, у нас здесь полный апгрейд есть. Светодиоды у нас с вами висят. Так, э, забираем денежки, 88 баксов Так, у нас что по... У нас не изменились, я надеюсь, цены Нет, цены не изменились, все хорошо У нас очень и очень дорого По оценке жалуется сильно, что у нас дорого Решил ехать постоянно, так непонятно Ладно, 3, это тоже неплохо Так, запрос у нас автоматически обдавляются Обои нам ничего не нужно По приложению мы, по-моему, скупили тоже, в принципе, все Все отлично, хорошо Соответственно, что мы с вами делаем? А, вот, кстати говоря, да, у нас, походу, пришли какие-то... Да, у нас штрафы какие-то за электричество не неоплаченные. Все, мы все оплатили. Давайте проверим, на всякий случай, все ли, во-первых, у нас работают. Так, пандочка у нас танцует, шеф-повар есть. А, пылесос на месте. Все охранники, все в порядке, все на месте. А, ход Что у нас по ход догу Что-то прям как-то не густо, да, у нас... При... Очень мало 10 чего 17 долларов Ясненько Так, давайте смотреть Компьют... mm -hmm. Что у нас вообще по апгрейду Нет, стоп, подожди У нас монитор это не топовые Это я вижу просто лампочку Нам нужно Получается, топовые столы у нас есть Фат компьютер кейс Я не помню, это тоже, наверное, самые последние компьютеры, да Нам нужно обра... обновить рабочие места Так, заходим в браузер наш любимый где он тут? Вот он тут Забегаем быстренько в магазин Ой, да, все правильно Так, компьютер-кейс мы какой купили? FAT-компьютер-кейс, да Нам нужно максимально Купить компьютеров сейчас Самых дорогих, чтобы у нас просто максимально Быстро шла прибыль И тогда мы максимально быстро зовем точку Я думаю, буквально видос на 3-14 на осталось здесь с вами все, посмотреть все механики, которые только могут быть И, соответственно, мы пойдем дальше Так, тогда закупаем Получается, сколько у нас сейчас? Пока 5 компьютеров, да? Раз, два, три, четыре, пять Мы закупаем компьютеров сразу же Это 8750 Окей, немножко подождем, я думаю, деньги сегодня К концу рабочего дня у нас с вами уже накопятся Так, что у нас в туалете? Бардак, не бардак? Давайте смотреть У нас все чистенько, опрятненько Замечательно так, забираем денежку Еще полтысячи Ну да, такими темпами, в принципе, накопим довольно-таки быстро Так, ну как... Система пожарослушения работает, все отлично. Ну, насколько я помню, когда мы покупаем уже топовые компьютеры, они гореть перестают. То есть это вот, в принципе, вроде, смотри, потому что компьютер хороший и все равно горит. Но, в принципе, они там 2 на 7 не выключаются. Так, что у нас тут по заданию какое-то? Здравия, друг, я слышал, ты помог моему другу, у меня есть просьба от вас. Вокруг бегает панк с зеленым лицом. Я попросил у него хлеба, он посмеялся надо мной, посоветовал съесть пирожное. Можете ли вы побить его для меня? Конечно, я могу э, побить панка с зеленым лицом. Так, найти, надо панка с зеленым лицом и Его побить Где хотя бы кто-нибудь тут с зеленым лицом у нас. Так, меня обыскивают ну, Ничего страшного, мы потерпим Все отлично Ко мне претензий нет, замечательно Где хоть один хер с зеленым лицом? Э, а вот, нашел Панк, да? Yeah! Все Готово, сдаем Все, отлично Отлично, замечательно Тут тоже кого-то еще отметили А, кто-то, короче, заплатить Не хотел платить, да? И, ну и правильно Задело, так сказать, его отметили Так, забираем денежки, что у нас по балансу? По балансу 5000 Нам еще нужно 3700, в принципе Сейчас мы с вами быстро тоже это все заработаем Учитывая то, что люди идут Надо, я думаю, свет включить, да? Что-то у нас совсем как-то... Некрасиво и слишком как-то темно, я бы сказал. Вот так, другое дело совсем. Во, красота. Смотри, вообще другими красками все, кафешка у нас заиграли, заиграла с вами. Нам надо будет после компьютеров и обновления уже полностью рабочих мест а избавиться бы вот от этого хлама, потому что он вообще максимально не нравится. Он прям все портит. И вообще, нам бы надо расширить, да, наше место, я думаю. А что ты чем недовольно прибежала, блядь, что-то понять не могу. А что с тобой случилось? Какие проблемы? Что за дела? Так, у нас покупка пока есть, да? Пока у нас все тут сохранено. Отлично, что у вас письмо. Так, одна из ваших служб безопасности нейтрализовала. А, ну это мы видели, да? Тут как раз лежал один неживой мальчик. Все хорошо. Так, ну, соответственно, да, пока ждем. Что у нас в приложении вообще здесь есть? Здесь есть ми мини-игры и все такое, но мы этим заниматься, вами, ребят, не будем, у меня максимально нет желания. Суть иг тут игра в игре, ты играешь типа в ММОшку, зарабатываешь какие-то там монетки, которые, или там зелья, которые ты можешь обменять на реальные деньги, это прям очень-очень неудобная штука, честно говоря, поэтому мы не будем проверять. Также, что тут есть? Far Cry Hack, это как раз автоматический сбор предметов в этой игре. То есть, ты устанавливаешь эту программу, настраиваешь под игру, и он сам без тебя занимается, короче, сборкой денежных средств, но мы тоже этим заниматься с вами не будем. Так, про этот там тоже неинтересно. База данных это мы уже все установили. Антивирусная программа, кстати говоря. Спасибо, что напомнила. Как у нас там с оплатой? Все нормально, да? Оплачена подписка. Хорошо. Так, стало быть, стало быть, максимум, что мы с вами здесь еще сделаем, это, во-первых, расширимся, поставим с вами VR и поставим с вами плойки, чтобы это у нас, так сказать, разнообразие было повсюду. Ну и, соответственно, на первом этаже еще оставим всяких рев автоматов. И э, все-таки, возможно, соберем майнинг-ферму, то есть мы, наверное, все компьютеры перенесем на второй этаж, на первом этаже у нас просто будет майнинг-ферма и все. Потому что на, на первом этаже очень мало места, а на втором этаже там, ну, прям, хорошенько так можно э, разгуляться, в принципе. Вот, я думаю, мы на этом, в принципе, с вами и закончим потом. Но до этого еще нужно дойти, у нас с вами 7100, осталось, в принципе, по мелочи, да? Время на сколько? Ой, слушай, еще 5 часов вечера, пол полшестого только, соответственно, с вами ребятки-то прибегут, пошли посмотрим, что у нас там с туалетом, потому что я больше чем уверен, что он наложил куда-нибудь в раковину. Блять, нет, не в раковину, но от этого легче не становится, конечно. Так, так тут все чистенько. Ага, вот он смыть за собой не смыл, да? Окей, смываем, закрываем кабиночки А, в принципе, открываем кабиночку, да? чтобы все знали, что тут у нас свободно можно заходить Вот сюда именно, а не срать, блядь, в писсуары В принципе, все. Так, ребята, пошли Он не платит, сейчас гребет. Этот заплатит, отлично, брат Красавчик вообще, ну, смотри, какие усы у него красивые, боже мой А, нет, смотри, он заплатил, значит, видимо, где-то Или он, а, он играл в автоматах, наверное, и зависал Поэтому мне сейчас не отобразилось Так, что у нас по денежкам? 8-100. Нам не хватает еще немножко, и у нас только один, один молодой человек остался. Вот еще пришла какая-то рыжевол... не светловолосая тетка, да? Так, нажми чтобы Ну, мы не можем поиграть, кстати. Почему мы, странно, не можем поиграть в игровой автомат? Там же, наверное, какая-нибудь игрушка интересная, которую можно было бы пробиться так неплохо. Ну, ладно. Ничего страшного. Обойдемся, так сказать. Так, ну что... В принципе, у нас тут все есть Знаете, что мы сделаем? Пока тут ребята набирают наши деньги Мы сбегаем и посмотрим, сколько у нас вообще майнинг-ферма стоит То есть все, э, так сказать... Э, так, даже нам куда вообще бежать надо а, Second hand, твой дом Сзади, получается, да? То есть здесь Правильно? Да, и налево куда-то Подожди, это обходной путь, наверное, тут, да? Наверное, где-то тут Да, да, видимо, здесь Ага так, слу случай буровой установки Какой-то случай Так, какая-то установка То есть, я так понимаю, сюда закрепляются эм, Ну вот, да, вот по принципу Сюда закрепляются видеокарты 650 сама установка стоит Плюс, как вообще это работает, я пока не пойму и не помню По 500 э, баксов стоят видеокарты И какой-то BTC Майнер Стоит 1000 То есть, я так понимаю, комплект это... Вот это, вот это вот сама полка, плюс видеокарты и, наверное, BTC-майнер нам тоже нужен. Я очень надеюсь, что так. Ну, ладно, короче, будем разбираться по ходу дела. Пока что у нас нет средств и возможности Майнинг ферму поставить, хотя она В принципе тоже нехило так денег приносит Но мне как-то больше нравится так Чтобы тут люди бегали, ходили, короче Интерактивчик был какой-то, а не то, что там Блядь, сядет ой, Встанут тут все майнинг фермы И ты стоишь, блядь, и смотришь, как лопасти у, видео, у, у кулера Крутятся Это неинтересно Так, у нас опять пожар, кстати, тот же компьютер горит Его в первую очередь надо будет поменять против... Неприятный, неприятный противник так, 400, 300 долларов, 300 долларов. Вот, э, женщина, занесете нам 300 долларов. Отлично. Отлично. Все, мы, соответственно, что мы делаем? Открываем браузер, заходим в магазинчик, в магазинчик. Так, и закупаем все, что добавили в корзину. Оплатить. Поехали. Все, ожидаем. Пока что мы ожидаем. Соответственно, набираем комплект из пяти мониторов топовых. Пяти топовых мониторов. Да, раз, два, три, четыре, пять У нас же не топовый монитор, я правильно понимаю? Это про какой-то, да, монитор, а у нас... Э, да, у нас просто не такие мониторы Все, набрали комплект из пяти, сколько нам денежных средств нужно будет, чтобы это все оплатить? 7700, 7700. Нормально, отлично. Мы, во-первых, сейчас дождемся, когда наши компьютеры приедут, переустановим их. Первое. Второе, мы старые компьютеры продадим, понятное дело, на разборке. Ой, слушай, как быстро, боже мой. У нас тут нет ничего, нет крюзаки, ничего нет. Хорошо. Все, нам, короче, все привезли. Э, забираем все быстренько в рюкзак. прям в букву ведь кликнул. Доставочка у нас здесь работает мгновенно, это вам не озон. Конечно, тут гора гораздо все быстрее. Ну, опять же, у нас тут и оборот, извините меня, 10 тысяч долларов. 9 тысяч бачей отвалить только. Ни хренаж себе, скажу я вам. Так, э давайте все это положим сюда. Заберем. Положим сюда, сюда выставим компьютер. Так, где перед ты? Блять, вот перед то вот. О. Это тоже, ну, гейм про компьютер кейс. Да, вроде последний, насколько я помню. Так. Так, второй. Отлично. Так, третий ставим. Замечательно. Ставим четвертый. А что? Чё... придавлять хуйня? Кто там дышит? Не понял ни хрена. Так, быстренько смотрим, меняем цены. Там, скорее всего, цены э -э не те сейчас у нас, да? Компьютеры. А, нет, все по максимуму, все отлично. 187 в час. Так, 7,3, 7,3, 7,3, 6,4. 6,4, последний, который нам нужно с вами заменить. Сколько в час он при... А, вот 7,3, 6,4, слушай, ну неплохо, неплохо, вообще отличный буст. Короче, сейчас она у нас досидит. Сколько ей там сидеть осталось Где у нас э, э, Вот задний Слушай, так долго еще, да? А, нет, все, она ушла, да? Отлично, все, она пошла Платить не собирается, сейчас у нас Борис ей втащит, все отлично Так, все, Борис Справился с своей задачей, отлично, мы переставляем Компьютер Так, отлично, все, погнали, старый компьютер мы пока продадим Пока ночь, пока никому ничего Не нужно Бежим, продаем компьютеры. Так, продать, э, продать, продать, продать, продать По 500 баксов, неплохо Это половиной тысячи долларов где-то примерно у нас с вами, да, получается за продажу И суммарно 5500 у нас практически хватает на все мониторы, отлично Так, по времени у нас что, по времени Блин, что ж ты часы-то не носишь, братан? Гадя, а нам можно как-то его одеть? По-моему, где-то можно было его одеть Uh, где же его можно было одеть? Так, это все не то. Это все не то. Клоус, во, клоус одежда. Нет у нас там с часами рук каких-нибудь? Ну, как бы все, да? Понятно. С часами рук нет. Ну, значит, не надо. В принципе, он и так у нас отлично выглядит. Так, далее, далее, далее, далее, далее. Что у нас по креслам, крутым креслам? Так, во-первых, мышки. Мышки мы не обновили? Мы точно не обновили мышки? Слушай, давай-ка посмотрим. Есть желтая и синяя, да? А у нас с вами, по-моему, зеленые там все. Да. Клавиатуры, соответственно, у нас, значит, тоже не... Смолки, да, у нас тоже не обновлены. Слушай, так подожди, а чем мы тогда время зря тратим? Сколько у нас времени сейчас? 8 утра. Ну, сейчас у нас народ подтягиваться начнет, Да. Нет, нам бы вообще в идеале все равно нужно поставить, наверное, мониторы крутые, потому что нам, в принципе, до них осталось-то буквально все, ничего. 7700, 5500, нас опять вырубило. А нас вырубает от чего? От голода, что ли? У нас, гол... У нас голод? Да. А почему нас от голода вырубает? Так, ладно, давай закупим опять девчонки, еды, а то вообще он... мы с ней не видимся практически. Надо за что-нибудь пожрать, купить себе еды. Лифт едет? Лифт едет. Слушай, помнится, мне не вырубало Обновилось что-нибудь, что ли, или что? Типа, от голода Нас, по никогда не выключало, насколько я помню Чего это нас так рубить резко стало От голода? Давай тогда поедим Сейчас по максимуму наедимся И посмотрим Что-то я смотрю, вроде как всего до хрена Давай-давай-давай, поехали у нас энергии там много, всего много. Опять какое-то задание, что у нас? Привет, приятель, я работаю над устройством высокого класса. Будет здорово, когда он закончится. белый смокинг. Так, у меня эту флешку менеджеру компании Тесла. Так, на надо отдать флешку менеджеру компании Тесла. Давай сначала э, проверим, откроемся. Тут все работает у нас? Да, у нас все работает, отлично. Все, вы начинаете справляться, короче, без меня. Я пока займусь заданием. Разби... О, менеджер компании Тесла. Нет, не он, подожди. Вот он, вот он, вот он да. F F А, поговори, все, все, отлично Задание Сделалось Все, 500 баксов еще получили Не, все, мы тогда в любом случае ждем Покупку мониторов Сначала приобретем мониторы Вон, 6000, ну блин, куда отменять -то? 1700 осталось прям буквально копье Закажем все мониторы И все, нам нужно сейчас максимальный Максимальную прибыль организовать так, что у нас по... <coughs> а, нужно заплатить за охранника, я так понимаю, да? Ну Все. За ох... охранник оплачен у нас с вами. Давайте мы что-нибудь купим. Введите, нужен номер товара. Я хочу, например, четверку. Вот я ввел. А дальше что? Где она? О, так, нажми, чтобы взять, чтобы поесть. О, хорошо, давай еще четверку. Отлично, и давай еще одну. Все, у меня пол, полный, полный показатель голода, соответственно. Я, в, в общем-то, сыт, в принципе. Все хорошо. что -то кодит, смотри, засранец, что -то кодит. Ну-ка пойдем посмотрим, что он там ломать собирается у нас. А почему ты набираешь на мониторе? Ну, ладно, в принципе, я как бы это, не то чтобы против. <смех> Тебе это лучше знать, как это делать. А что с... копейки такие, почему? Слушай, она вроде пикнула, а у нас по деньгам ничего не изменилось. То есть, что, она села и ушла, что ли, сразу или что произошло? Давай, кстати, вообще отзывы читаем, чего они там говорят по оценке. Да, я бесплатно увеличу оценку вместо плохих комментариев. Э, мерзкое место, я рад поехать. Мерзкое место, почему мерзкое место? Что не понравилось тебе, ушлю. Непонятно. Так, 7000 долларов. 7 300. Блин, ребят, вы очень мало денег даете мне. Очень-очень мало денег. Мне нужно срочно еще чуть-чуть. Понимаете, еще немножко мне нужно денег, чтобы сделать вашу игру гораздо более... Более-более... Удобно и на более высоких настройках. Вы собираетесь там как-то этому способствовать или что? Во, другое дело. Так, хватает, отлично. Так, забегаем в магазин обратно. И заказываем, наконец такие. Так, далее мы сразу давайте с вами клавиатуры мышки закажем, наверное. Я думаю, это суммарно не так уж и много выйдет. Закажем желтенькие. Я хочу желтенькие. Раз, два, три, четыре, пять... И закажем Клавиатуры Так, да Спасибо Так, что у нас по топовым клавиатурам? Есть здоровая 4 звезды А, вот есть здоровые 5 звезд И здоровая 4 Давайте мы, наверное, возьмем маленькую Она много места не занимает и как бы удобнее Ей удобнее потом будет 9500, ни хрена себе немного Чего-то я как-то это не рассчитал Окей Так, без меня вы тут, в принципе, справитесь Мы ждем жирафа с доставкой Его пока не видно, да? Пока не видать Где жираф? Так, столы же у нас топовые, да? Столы у нас прям все четко Соответственно, сейчас клавиатурой мышкой купим Останется обновить стулья и все У нас будет максимальную прибыль приносить наш с вами бизнес И мы уже спокойно можем заниматься вторым этажом Закупкой, соответственно, всего, что нам пригодится, понадобится там и все То есть мы, мы сразу же, во-первых, перенесем все на второй этаж Это точно, что мы в первую очередь сделаем uh, Установим там Все остальные приблуды, да? Которые нам можно с вами закупить будет Выкакал, так сказать, мониторы мне Блин, ну теперь в ухо ведь кричит Так так, мониторы есть, пошли посмотрим Есть ли там свободные места Чтобы нам сразу же можно было Да, ага, уже нет Понял Свободных мест пока нет э -э Ладно <с initiated> Нет свободных мест Пока не страшно, в принципе Пошли пока в туалет, уберемся, так сказать Да, потому что почему-то у нас робот Какашки вот убирать конкретно не хочет А мы не можем смыть? Нет, мы, кстати, смыть здесь не можем Окей. Так, здесь у нас чистенько где-то опять не смыли, вот здесь не смыли Все, отлично, готово Так, забираем денежку 410 баксов, Слушай, вообще немного Я думаю, мы в районе 1000 баксов За одно рабочее место можем э, с вами иметь Когда, э, соответственно, э, обновим всю эту вот нашу с вами Так, раз, монитор готов Отлично когда все здесь обновится у нас, я думаю, да, 1000 баксов примерно будет у нас с вами за место. Потому что, получается, 500 баксов они платили и так практически только за обновленный стол до максимума. Ну, посмотрим. Так, еще три места нам с вами осталось. Он не дождался, но сейчас Борис справится. Борис отлично справится. А, слушай, смотри, вот уже первый... А когда ты успел, блядь, пройти? А, нихрена, подожди, он играл в рабочий... В эти? В игровые автоматы и перешел сюда. Прикольно. Прикольно. Мне нравится. Так, у нас три необновленных, да? Три не... Три необновленных? Да, у нас три необновленных монитора. Надо ждать, когда вот этот досмотрит какое-то... Это свое... И, блядь, они все... один Смотри, они на одном и том же сайте все сидят. С... Пиздец, блядь. Вы сюда порнуху посмотреть, что ли, приходите? Ну, это, конечно... Дела ваше, вопросов нет, конечно. я тут что, я этому... Препятствовать не буду. Мо... Мне самое главное, чтобы вы, да, вот как раз э, прокатывали свои карточки, так сказать, обмой вот, постаматик И все. И все. Еще двух по -по порно этих порнофилов осталось дождаться. Как затягивает, да, ребят? И причем. Обе... А, нет, это мужик какой-то. В маске смотрит. Ему стыдно, блять, по нему видно, да? стыдно, да. Так, все, минус одна проблема, отлично. Так, меняем. Давай, проходи быстрее. Есть. И он вышел, отлично. Все. Так, заменили. Прекрасно. Так, забираем деньги. Все. Иди. Молодец, красава. У них есть 600 баксов за то, чтобы, так сказать, передернуть в интернет-кафе. Ну, э, в принципе, да. У кого что. Кому что интересно. Мы... Так сказать, против не будем. Что у нас по деньгам суммарно? 5 900 нам с вами нужно еще получается 6, там, половиной тысячи долларов. И мы, э, так сказать, уже обновим клавиатуру мышки, и там останется всего лишь какие-то стулья. Все. И, кстати говоря, давай посмотрим, что у нас теперь по коэффициенту заработка на э, рабочих местах. 8,3 бакса. Прекрасно. То есть, погоди, наверное, 10 баксов получается, да, будет? когда мы получим. То есть у нас сейчас получается сколько? Три с половиной звезды. Это рейтинг каждого рабочего места. Но это понятное дело. Так, пять девятьсот у нас мало. Подожди, а это что опять вышел? Кто опять ушел. Опять не заплатил, что ли, что происходит Что по времени, кстати э -э Пол восьмого, да, время у нас Ну, то есть, да, время еще есть, как бы все в по. Ой, стоп, не туда нажал Так, денежки, а давай, 749 700, мы, да, мы однозначно По тысячи будем грести с каждого клиента Это просто прекрасно Так, ты нам что принес? 202 доллара Ни хрена не посидел, короче, получается он Шесть, девятьсот, семь тысяч, две с половиной тысячи долларов осталось, чтобы обновить еще про, там, короче, по мелочи, клавиатуры и мыши Отлично, слушай, э, сколько у нас вообще стоит э, сейчас в данный момент увеличить территорию нашей кафешки? Лестница, 1750, семьсот да? Блин, 1750. ну, в, конечно, да, мы быстро поднимем эти бабки, но я не думаю, что это рационально Наверное, нам все-таки стоит подождать, что у нас по оценкам Пять, три, три. Ну, короче, до троечки мы с вами уже доросли отлично. Что им не нравится? Недоволен? Хочу компьютеры лучшего качества. А уже есть. Что тебе не нравится, не пойму. Веселое место. Все хорошо. И у нас, кстати, здесь темновато, но мы здесь не будем больше много света делать, я думаю. Что-то да, слушай, у нас в итоге прям как-то темно-темно. А, вот стал посветлее стало. Ну, это что-то, видимо, с цветопередачи какие-то проблемы. Потому что нет, да, стал светлее. Мы весь основной свет, все вот эти прихолю... При... прихолюхи <смех> Приколюхи проведем уже наверху. Самое главное, вот, вот, вот это все. Вот. То, что мы сейчас закончим с рабочими местами. <смех> все равно подтупливает, кстати, игра уже. Вот тут я ничего не сделаю. Что-то как-то обновилось, видимо, хреново у них. 115 долларов. Ты чем, блядь, занималась? Ты там сидела столько времени принесла мне 115 долларов? Ты серьезно? Ой, так, 9500, осталось каких-то там, сколько там, 1800, 1800, это вот как раз, если они хорошо у нас посидят, вот, вот, это золотой клиент, запомните его, видите, вот он, золотая цепочка, темнокожий мужчина, все хорошо, все, пришел, знает, что в жизни хочет, а вот этот вот явно нет, что с ним, он-то явно, четко, конечно, у него какие-то проблемы. Так, ну что ж, какие-то такие все эти <смех> единороги, во, ребята и громаны подтянулись, вот игроманы нам денег принесут, хотя лучше, да, порнуху бы смотрели, конечно, потому что за, -за это они как-то платят, но а это... ну, они дольше сидят, что-то все, смотри, нет никого, все, однорукие бандиты все куда-то делись. Так, у нас что тут опять кто-то, блядь, не смыл? Да вашу мать, нахуй. Сколько можно, блядь, вас учить? И ни один ты не смыл. Смотри, блядь. Кто еще? О, второй. Отлично. Так. Ну, слушайте, вы, ребят, прям вообще до тала вы собираетесь сидеть, да, у нас? Судя по всему, да. Ну, окей, Хорошо. Во, все, я думаю, вот сейчас эти двое нам принесут э, нужные нам денежные средства 600 долларов, отлично, все, хватает Как раз сейчас ночь, соответственно, сейчас все ребята разойдутся А мы с вами э, обновимся по полной Так, давайте мы тогда последнее, соответственно, что нам осталось Это вопрос с креслом решить, да, с компьютерным Тяни они у нас тут? Где, где, вот Покупаем то же самое последнее. Есть красные, есть синие, да? Блин, слушай, я хочу, наверное, синие. Раз, два, три, четыре, пять. Это восемь тысяч, тысяча триста. Ну, мы сейчас пока все обновим. Пока что, я думаю, как раз нам хватит. Так, где у нас доставочка? Доставочки пока... Во, и, смотри, идет вывеска, белый балахончик. Ну, вообще, ребят, Конечно, курьеры у них работают не то, что на Яндекс.Лавке. Эти прям, ну... Ты прям идешь, знаешь... Уважение, почет, Какой-то прям султан Нам мышки с клавиатурами доставляет Блять, опять это... Я не могу никак привыкнуть к этому жирафу Когда ты раньше времени подбегаешь Но нам просто очень-очень надо У нас нет времени ждать, когда он там проорет, А потом нам бежать Так, есть Так, распределяем так, чтобы было удобней Чтобы потом просто ничего не искать так, есть. Ведь как хорошо, что мы взяли э, этот э, рюкзачок-то, да, с вами? Все как раз идеально помещается, разложил все спокойненько. Так, Борис, красава. Ни хрена себе, 700 бачей чуть не унесли. Блять, как ты его припарковал-то, интересно. Так. Раз, мышечка. А, стоп, подожди. Да, я уже что-то нанесу. Пальш-старт получился Так, клавиатурка Пожалуйста Мышка 2 Есть Стоп, подожди, рано Клавиатурка 2 Третье рабочее место Есть, четвертые. Есть. Как раз, слушай, к утру, получается, справимся, да? Сейчас как раз мы тут закончим. И ребята уже повалят. Замечательно. Так. Кто, блядь, здесь дышит, все бегает, что-то понять не могу. Кому а чё надо там, нахуй? Так, давайте пожрем немножко, во-первых Что-то у нас например, с вами опять Голодные Раз Два, отлично Так Сейчас у нас, получается, насчет следующий день А мы пока что поехали <связать> Вот так вот Продадим все лишнее, что нам не нужно с вами Ух ты так, итого у нас с вами 5400. Ну, слушай, опять осталось немного, там сколько? тысячи. До кресел, обновляем все кресла и. Звездочку дал, сейчас сразу выпишет, да, собака? Сутулой? А нет, нормально. Все, пошло дело. Так, что у нас по коэффициенту? По коэффициенту, что у нас с вами? 10,1. И это еще не 5. То есть у нас сейчас сколько? 4. Четыре с половиной. Четыре с половиной звезды, рабочее место. Боже, ребята, это сейчас бешеные бабки пойдут. Мы сейчас просто не будем успевать тратить эти деньги. Это просто кайф. Просто кайф. Ништяк. Все, короче, все. Наша последняя задача сейчас останется обновить. Обновить все стулья до самых топовых. Топовых. И начнем уже расширяться на второй этаж. Будем там просто очень-очень крутые, жесткие, интересные, прикольные вещи делать. Так, а что это у нас, блядь, здесь за беспорядок? Все, порядок, отлично. Так, давай-ка закроем, что то Не стыдись. Вообще, дверь бы надо поменять. Слушай, у нас так все красиво, а дверь прям нас очень сильно подводит. Так, принес, да, деньги? сколько? 319 долларов, он вообще почти не сидел. Принес 319 баксов, замечательно. Так, 6 тысяч долларов у нас с вами, в принципе, уже есть Осталось... Там ровно, да, 8 тысяч? Никто не помнит эм... Да, ровно 8 тысяч долларов Отлично, отлично Так, пошли еще про проверим, что у нас кот-доги что-нибудь принесли 36 долларов Ну да, слушай, окупаемость у них очень долгая, я так скажу Очень долгая Шесть половиной тысяч долларов. О, есть ты у нас. 400... Слушай, мало сидите, ребят, мало сидите. Сидите лучше подольше. Денег будет побольше. Еще тысячу баксов нам надо. Ну, новый день, да, понятное дело, мы сейчас нас собираем. Блин, осталось прям вообще копейки. Давай, давай, давайте, давайте проходить. О, смотри, что это такое засверкало сверху. Это хорошо или плохо, я не понял. Так, слушай, если ты нагадил, блядь, я тебя сейчас догоню. Вот, сука, ты смотри, что натворил. Это, наверное, за наши цены они так делают, да? Что мы цены, пиздец, максимально дорого поставили. Где вот он? Где этот потлатый, который убежал? Вот, он. вот. Втащить? Ну ладно, живи пока. Ладно. Ты, в конце концов, нам денег несешь, а сейчас на больничный тебя отправим. Ты нам денег, соответственно, никаких не принесешь, У тебя дохода будет ноль. Поэтому нет, мы его трогать пока не будем, однозначно. Так. В течение этого дня мы сейчас точно все закончим. Сколько у нас получается? Пол первого. Точно. За пол... Как хрен делать мы с вами все закончим. Кто, кстати, ребят, играл в эту игру и начинал, ну, типа, мутить деньги именно с ферм? Мне интересно. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вообще... Ну, то есть, если кто-то сравнивал начинать игру с постройки компьютеров, всяких виртуальной реальности и плойки, или начинать лучше с... Майнинг uh, ферм То есть что денег больше приносит и как быстрее в плюс выйти Если у кого-то такой опыт есть Напишите в комментариях, с удовольствием прочитаю посмотрю Потому что самому тоже интересно Я первый раз ее игра играл давным-давно В нее еще до обновлений То есть это тут еще контента добавилось Раньше поменьше всего было на самом деле Я тоже начинал с компьютеров То есть с майнинг ферм я вообще не начинал Я там, дай бог, уже на полном уровне развития Сходил, поставил одну майнинг ферму Как бы и все, и на этом как-то забил больше не стал ничего делать Так что прочитаю комментарий С удовольствием будет очень интересно посмотреть Да и вообще как тебе игра Как дела, как вообще жизнь, здоровье Рассказывай С удовольствием почитаю, пообщаемся В комментариях с вами вообще без проблем Без проблем Так что будет желание, с удовольствием Заскакивайте <зас> туда Заскакивайте и поболтаем Так, ты куда там навалила опять ну-ка швабру А, чисто А, нет, смотри, пылесос здесь убирает Оказывается Но пылесос, получается, убирает здесь только следы То есть какие-то вот э -э экскременты человеческие Убирать он не будет, я понял Так, слушай, ну по деньгам, я думаю, мы уже набрали, да? Давай. Ага, ну он сам платил Да, набрали, слушай, даже Даже с запасом Все, отлично Заказываем последнюю партию И начинаем обновляться Начинаем обновляться И после этого задача, соответственно У нас уже начать обстраивать второй этаж По полной Бах Поч 750 баксов, ты что, девушка Как ты думаешь, тебя что, отпустили Слушай, вообще подумай, здесь, конечно, цены Пиздец, да, прикинь 750 баксов, если это перевести На рубли, это там практически В районе, там, 60 тысяч рублей, что ли Вот она здесь посидела 3 часа, 60к оставила Ну, я не знаю Конечно, да, цены тут бешеные. Так, а что у нас по деньгам? Слушай, а мы можем уже... Во-первых, э, лестницу мы можем уже поставить. Можем уже лестницу поставить. Так, ставим лестницу. Еще какой-то верх по лестнице. А что это за верх по лестнице? Подожди, пошли смотреть. О, да, во-первых, у нас с вами появилась... Во-первых, сквозной проход, во-вторых, здесь теперь места стало больше Ну да, здесь мы можем майнинг ферму поставить О, кстати, доставочка пришла, сейчас заберем А, заебись <laughs> Понятно, блядь, все ясно, все Лестницу мы с вами поставили, да, но, блядь, там лестница в никуда вот... Так, спасибо за доставочку Блядь, слушайте, красивые креслицы-то, да, Ни хрена себе Ой, блядь Красиво, красиво Ну те бы, слушай, красненькие или там оранжевые какие они были А я тоже думаю, что они были бы красивые, такие симпатичные кресла Но эти прям хороши Прям хороши бы. Вопросов спору нет Все Все, теперь главная задача наша быстренько все это дело заменить Так, забираем, ставим Поворачиваем Да что ж Пойдет, ладно Так, второе. Так, больше пока никто не, не, не вышел, не вылез, да? Давайте, ребят, выползайте. Э, хочется закончить уже с этим делом, чтобы тоже не затягивать. Кто первый? Так, эти автоматы будем убирать. И, наверное, автоматы с вами в следующей серии поставим где-то вот по этой линии, я думаю. Ну, два, ну, сколько там, три-четыре влезет, если зашибись. Мы больше ставить не будем с вами автоматов. И поставим, разумеется, самые крутые уже, чтобы не париться. Все, вот, все, да. Два самых топовых компуксера у нас с вами уже есть. Осталось подождать, когда тут порнуху нас смотрит, до да рука блудит. И вот парнишка что-то тут кодит, походу, не хило, так смотри. Так, есть контакт, отлично, ставим. Второй тоже вышел замечательно. Отлично. И этот... А, нет, этот не вышел, казалось. Вот так близко, прям получилось, да? Да не, нормально, все нормально. Так, все, чтобы их Борис на выходе не отметелил, можно у них деньги самостоятельно забрать. Чем вообще принесли? 4 200, боже. Ты смотри, пока мы тут ждем, мы, получается, вообще просто не успеваем. Давайте тогда раз 4 200, раз денег еще не закончил, сразу вверх по лестнице комнату купим. О, отлично. 864 доллара, замечательно. Так, быстренько тоже обновляем. Отлично. Ну, что тебе надо? Все, давай пока. Так, э, быстренько бежим к комиссионку. Сдаем, соответственно, все ненужное. Потому что это нам точно не пригодится. Мы больше полуфабрикатов всяких покупать не будем. Это факт. Все. То есть, соответственно, с этого момента мы покупаем только новые вещи. Только крутые вещи. И все. То есть, никаких вот этих вот больше нам не нужно будет. Этих трехзвездочных, блин, да, и пройти-то. Ну, ты чё? Давай, забираем. 32 доллара. Мало, мало, мало. Ну ладно. Так, осталось. А, слушай, у нас хватает вверх по лестнице тоже к последнюю комнату. И давайте ее тоже прикупим. И вообще посмотрим, оценим, какой там масштаб. Какой масштаб. Ой, блядь. Рамазал. Ой, слушай, красота. Все. Короче, смотри, что будем делать здесь. Вот здесь у нас с вами будет чисто компьютерное место, чисто компьютерные ряды, больше здесь ничего не будет. По этой стене мы с вами сделаем плойки, а здесь поставим VR-чики. Тут vr VRчик и тут VR-чики. Все, замечательно, здесь будет только это. Соответственно, тут мы с вами ставим э, игровые автоматы. Кстати говоря, давай-ка мы их заберем нахрен, мне вообще не нравится, что они теперь тут стоят, поскольку мы тут с вами все-таки увеличили место. Все, здесь... Вот до этой линии будут игровые автоматы, а внизу будем делать майнинг ферму Все. А, решено, лоб, лоб, отлично лоб, лоб. Пошли быстренько сдадим это, доработаем денек, пока что э, Выведем день, день, денежки, посмотрим вообще сколько это нам теперь в день будет приносить э, дохода Сколько мы с вами вообще будем получать Хотя, в принципе, нам ждать-то чего? Нам нечего ждать, да. Мы, нам, мы, нам быстренько нужно поспать, восполнить энергию, потому что у нас там прям что-то как совсем немного осталось. Мы же вроде можем поспать уже сейчас. Наверное, да. Сейчас посмотрим. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Так, жена дома. Что принесла? В возьмите деньги. Отлично. Кстати говоря, обновление мебели. Сколько стоит? Слушай, всего тысячу. Так, давай обновим. Активировать. О, ну-ка. Подожди. О, смотри, какая красота. Боже. Шикарно. Все, отлично. Так, закупаем. Еда не нужна, да? Все. Ну-ка, пошли спать, ложимся, да? Можем? Да, можем. Все, отлично. Прекрасно. Ну что, ребят, соответственно, продолжим с вами уже в следующей серии. В следующей серии у нас с вами грандиозный план. Нам нужно заставлять свой второй этаж. Обновлять первый этаж, соответственно. И попробовать майнинг. Потому что я что-то как-то вообще не помню, как он работает. Ну, заодно с вами разберемся. Вот. Всем спасибо, что посмотрели. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик, ставьте лайки, не забывайте. Я желаю вам здоровья, любви удачи. Всего доброго. Пока.